Майская. Ну, майская, Извините, ребят, но это горит склад рядом с моим домом. Сегодня я, наверное, на работу не выйду. Взрывами повыбивала все окна в нашем доме. Потушить не могут. Видно на нем взрывы. Это прям вот рядом с селом старая ферма. С нее вот это вот все горит. В 6 утра утро начинается не с кофе. Извиняюсь, трясутся руки. Это все от нерву.